Ко мне недавно обратился товарищ и говорит, хочу купить квартиру для себя в центре Сочи, вот думаю взять ипотеку или подождать. Вообще я сразу его спросил, а чего ждать, ведь твой квартирный вопрос остается нерешенным. И ты просто откладываешь его в долгий ящик и что потом? Потом цены ниже не станут.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 Прям вообще всегда. И если выбирать хорошее место, типа Юга России, то недвижимость еще будет и расти в цене. Но тут есть свои нюансики, о которых мы поговорим в следующих видео. Вы спросите, почему фантиками? Сейчас расскажу. Вообще ипотека берется в среднем на 20-30 лет. Для России это ни хрена себе какой срок. Это прям целая эпоха. Продукты с начала нулевых нихреново так подорожали. Аж в 5 раз. Вот, к примеру, вам график роста цен на десяток яиц. А вот на хлеб. И это значит, что деньги обесценились в пять раз. Это всего за 20 лет деньги уже превратились в фантики. А что недвижка? А она всегда дорожала. Вот вам график роста цен в Москве. А вот, например, Сочи. И это средние данные, где учтены лютый эконом и нормальная элитка. Это знаете, как в деревне. Люда не дает никому, а Маша спит со всеми. Но в среднем они обе б***ли. Но даже при этом графике получается, что недвижка показывает достаточно неплохой рост. И согласитесь, неплохо так сохраняя свой рыночный эквивалент в деньгах. В этом всем, конечно, очень много нюансов, и это мы разберем в следующем видео. Так что вы обязательно подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Но так как мы сегодня говорим про ипотеку, то там совсем недавно появился новый игрок. Новое вводное это увеличение ключевой процентной ставки. И это говорит нам о том, что совсем скоро все подорожает. Почему? Потому что все крупные предприятия, застройщики, производители, дистрибьюторы берут бабки, в банке под процент, и этот процент стал больше. А это значит, что они скоро повысят свою себестоимость, и это ни нихреново так отразится в цене абсолютно на все, даже на гречку. Так вот, мы недавно общались с нашим ипотечным специалистом и пришли к мнению, что если ты, именно ты, хочешь взять ипотеку и решить свой квартирный вопрос, то нет смысла тянуть, выжидать сладкого варианта, понижения процентной ставки, этого всего не следует ждать, так как в мировой экономике жопа. Ключевая процентная ставка находилась на дне, так же, как в 2013 году. И именно тогда начался новый цикл экономики, и она начала расти, что происходит сейчас. В связи с последними событиями ковида, дефицита и все это остальное хрени, на какие-то сладкие пирожки послабления я бы не рассчитывал. И почему сейчас выгодно брать ипотеку? Да потому что еще далеко не все банки подняли ставку по кредитам и не быстро поднимут. В общем, наступают действительно трудные времена для мировой экономики, не только для российской. Но мы к этим временам привыкшие, ведь мы же россияне. Это Россия! Да, кстати, есть особая каста мечтателей и ждунов. Так вот, не ждите бензина по 15 рублей, хлеба по 10, айфонов по 30, квартир в Сочи по 3 и фольксвагена пола по 500 тысяч из салона. Этого всего не произойдет абсолютно точно никогда. Лично я сторонник быстрого решения задач. Если вам сейчас нужна площадь, то идите и решайте вопрос. Не нужно ждать у моря погоды, обманывая самого себя. Это как, знаете, у вас болит зуб и вы думаете, что он сам пройдет без визиток врача. Ну такого вообще не бывает. Мы все живем в России и цены еще никогда сильно не уменьшались и не уменьшатся. Да и вообще нужно жить сегодняшним днем, а не ждать какого-то радужного будущего, ведь все эти разговоры о том, что мы будем жить хорошо, еще ни разу не сбылись. И в этом, если вы не верите, вам поможет статистика убедиться, даже официальная. В общем, если у вас есть задача решить квартирный вопрос, идите его и решайте. Сейчас вы можете зафиксировать денежки в реальном секторе экономики. И дальше с банком рассчитываться фантиками, ведь ипотека вам дается на 20-30 лет, а рост цен на продукты я вам уже показывал. И про обесценивать денег я вам тоже говорил. Ах да, для любителей накопить это бессмысленно. Пока вы копите, все вокруг дорожает. И при ипотеке вы фиксируетесь и спасаете себя от гипердорожания. Как, например, я в свое время, и, кстати, вам тоже предлагал, купил квартиру за 4 600, а сейчас она стоит 15. И плачу ипотеку 20 тысяч в месяц. Но если бы я накопил, я бы, конечно, купил ее, но уже за 10, а не за 4 600. Так вот в чем смысл? Все крупные игроки рынка пользуются кредитами. Большие компании, девелоперы, дистрибьюторы, все. И ведь они же не дебилы. Живите сейчас и помните, что недвижка – это отличный инструмент для сохранения капитала. Им пользуются все мировые миллиардеры, и это не просто так. И, кстати, если вы вдруг надумаете, то у нас есть отличный ипотечный брокер, который может все грамотно заполнить и открыть вам ипотеку абсолютно бесплатно. Обращайтесь. Это все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, рассказывайте об этом канале своим друзьям, чтобы они образовывались и двигались ногу со временем. С вами был Макс Репьев из Репей Курортная недвижимость. Вам удачи, хорошего настроения и... Пока.